Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Криминальный авторитет Арман Джумагильдиев, более известный как Дикий Арман, сфотографировался с украинским боксером Александром Усиком, сообщает Sports.kz. Ради этой фотографии Усик даже нарядился в национальный казахстанский чепан. Фото можно посмотреть ниже. Ранее Дикий Арман сделал аналогичное совместное фото с вице-президентом Федерации бокса Украины Андреем Стрихарским. Что касается Александра Усика 19.0.13к, то он является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям в БА-Супер, WBO, IBF и IBO. В своем последнем бою в сентябре украинец отобрал эти пояса у британского боксера Энтони Джошуа. 24-2-22К, победив его единогласным решением.